Коллеги, привет! Это пульт дистанционного управления фирмы Viltrex модель GU-120 Комплект состоит из пультика, соединительного провода и передатчика Приемник обычно устанавливается на камеру в разъем горячий башмак Делать это не обязательно, это лишь для удобства Если горячий башмак вам нужен, не занимайте его Питается от 2-3А батареек, а пультик от одной такой же, затем передатчик подключаем через провод к камере, нажимаем на кнопку спуска, полунажатие работает, спуск затвора тоже, приемник совместно с проводом можно использовать как обычный проводной тросик, пульт имеет три режима, первый одиночное фото поддерживается полунажатия Например, если вам нужно предварительно подстроить фокус. Второй, баллб. Нажимаем один раз кнопку пульта, затвор открывается. Второй раз, затвор закрыт. Данный режим пригодится для съемки на длинных выдержках. Например, при съемке неба, моря и уличных панорам. Третий режим – съемка по таймеру через 3 секунды. На приемнике есть кнопка ID, которая позволяет менять канал, чтобы не пересекаться с коллегами. И этих каналов неограниченное количество. Самое интересное, что заменив данный провод, мы можем подключить пульт к разным камерам Canon, Nikon, Sony, Olympus, Panasonic. Разумеется, если у камеры есть соответствующий вход. В комплекте идет один провод, но при покупке вы можете выбрать любой, и мы укомплектуем набор индивидуально для вас без дополнительных затрат. Теперь подключимся к камере Nikon. Как видим, все также отлично работает. Забыл сказать, на пультике есть отверстие для мини-ремешка или веревочки, чтобы не терялся. Давайте рассмотрим приемник. Он также обладает кнопкой включения, горячий башмак пластиковый, что дает нам меньше вес, да и медалички тут в принципе и не нужен. Прибор легкий, никуда не денется. Пультик работает на расстоянии до 100 метров в открытом поле на частоте 2,4 ГГц. Сделан из хорошего, приятного пластика. На этом все. Жду ваши оценки справа под видео. Приходите в гости. Всем пока.